Всем привет дорогие друзья, очередной выпуск Аирдропа, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollar, выполняя простые задания. Торги по данному токену будут открыты в этом месяце, то есть июне. Дата точно и неизвестна. На старт торгов станет доступен еще фарминг и памп, что придаст скорее всего ценность монете. Ссылка на регистрацию в описании, для мобильных устройств используйте QR-код. Верифицировать аккаунт не нужно, легкая регистрация за одну минуту. Вот вывод криптовалюты фиата без КИС. По заданиям регистрация TelegramBot выполняется один раз. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаем выполнить. Переходим на страницу самого задания, где будет его описание. Что сделать, куда подавать отчет и кнопка подтверждения. По депозиту трейду свопу фарми 10 дальше. снимал отдельное видео, рассказал как выполнять, ссылки на видео в описании. Трейд своп я выполняю на 10 копеек, твиттер вк не работает, остался фейсбук, у кого сеть активна, размещаем посты содержание поста на странице самого задания. Снимаем обзоры для YouTube, тикток, задание qr-код Телеграм-сообщения и телеграм-пост, самые высокооплачиваемые, выполняются по 5 раз в день. Соответственно, 4000 монет, половиной и половиной. Пишем 10 сообщений в чате, общаемся тут, на тему криптовалюты, или просто поддерживаем беседу. Просто такие сообщения, как «Привет, пока», для каждого участника не прокатят. проверяем задания других участников каждое проверенное задание 100 монет по 12 день 1200 монет дополнительно проверки легкие на этом у меня все всем спасибо за внимание, пока